Сегодня Юрий Судаев уже всех поздравил... С большой удачей в этой жизни. И я могу к нему присоединиться абсолютно. Потому что удача здесь, в этом зале, улыбнулась уже каждому. Удача пришла в жизнь каждого партнера корпорации Фахоу. В виде приглашения, в виде того, что ему дали информацию, в виде того, что, может быть, это произошло так, что несколько раз, может быть, казалось, что как-то слишком настойчиво, но все-таки дали. И все-таки он ее получил. И вот здесь уже все остальное зависит от нас. Мы говорим с вами сегодня о важной-важной теме, которую просто необходимо осознать, если мы желаем успеха. Зачастую, находясь в каком-то определенном направлении, в корпорации, в определенной своей собственной компании людей, друзей, единомышленников, мы не задумываемся о преимуществах. И очень часто именно недостатки притягивают наше внимание. И мы тратим свои силы и энергию, концентрируясь на каких-то мелких шероховатостях, абсолютно не обращая внимания на те преимущества огромные, которые значительно превышают все остальное. И, конечно же, наш успех, наша жизнь, наше абсолютное счастье, либо противоположная ситуация, зависит от того, на чем мы сконцентрируемся, на чем мы будем держать фокус. Я знакома со многими партнерами корпорации «Фахоу». Я знакома со многими людьми, которые ведут бизнес в индустрии сетевого маркетинга. И я часто обращаю внимание, что даже если много лет человек здесь, он просто не концентрируется на достоинствах. Это важнейший принцип успеха – концентрация на лучшем. Давайте сегодня мы посмотрим не с обычной стороны, потому что корпорация ФАХОУ имеет массу достоинств, массу. И я уверена, что многие из вас с ними знакомы, ценят и принимают их. Но есть фундаментальные вещи, которые меняют нашу жизнь, на которые надо пристально обратить внимание. Конечно, для того, чтобы быть успешным в этом мире, нужно обязательно идти в ногу со временем, быть именно в этом направлении, быть, использовать все веяния, быть наблюдательным и уметь быстро, быстро меняться. Ведь а, наша, наш успех зависит не просто от наших знаний, а еще от умения переучиваться от умения очень быстро хватать вот эту волну веяния. Давайте э, проанализируем некоторую ситуацию. Я думаю, что почти все мы здесь с вами, наверное, все, родились в прошлом веке. Ну, правда. Ну, это так. Мы все рождены в прошлом веке, мы там выросли. Наше детство прошло в прошлом веке. Мы получили образование в прошлом веке. Многие отработали большой стаж в прошлом веке. Мы учились в прошлом веке и применяли свои знания в прошлом веке. И они, они нам подходили. Они были нужны, они были актуальны, они были в духе времени. Но вот уже 18 лет мы живем в новом веке. В новой эпохе, абсолютно так можно сказать, в том веке, в том времени, когда уже не актуальны прошлые методы. Когда они уже не работают. И это явно видно по многим моментам. В прошлом веке нас с вами учили и сейчас продолжают учить в общеобразовательной системе работать в найм. Мы люди разных профессий и нас учили работать в найм. При этом в нынешний век показывает нам и настоящее время, что работа в найм уже не так актуальна и не решает многих вопросов. Вы согласны со мной? Если в прошлом веке это... Вообще не просто теория, это практика. Она была нашей жизнью, она была частью нас, и наши родители, и наши родственники все выросли на этом, да. И моему папе давали квартиры. И наверняка и вам, и вашим родителям давали квартиры, и были премии, и были какие-то такие притягательные условия, и была гарантия у многих, что они всю свою жизнь проработают на, одно, на одном месте, будучи абсолютно защищенными. Это так? А можем ли мы сейчас на это рассчитывать? Нет. И не потому, что стало хуже. Просто время изменилось. Просто время изменилось, и должны меняться методы. Мы живем в прекрасное, замечательное время. Время великих перемен. И наравне с переменами должно меняться наше мышление. Пока еще все происходит по инерции. Многие люди надеются на то, что работа в найм решит их вопросы. Многие люди до сих пор продолжают говорить своим детям, «Ты только хорошо учись, ты получи хорошее образование, получи диплом, получишь хорошую работу, и все у тебя будет в жизни». А так ли это на самом деле? И вот здесь пришел момент, когда нам надо осознать, просто должна поменяться модель мышления, модель создания своего финансового благополучия и финансового потока. До настоящего времени нигде, ни в одном образовательном учреждении, ни в техникумах, тем более в школах, в вузах, аспирантурах, где бы то ни было, нам не давали самое важное образование в настоящий момент. Как создавать свой бизнес? Свой бизнес сейчас актуальнейшее направление. И оно самое нужное и важное для каждого человека. Кем бы он ни был, пусть он врач, педагог, бухгалтер, инженер, неважно. Ему нужны знания и умения, как создать свой бизнес. Как быть уверенным в завтрашнем дне. Как? Каким образом? И просто проанализировав ситуацию в нашем мире абсолютно в плане бизнеса, каждый человек придет к определенному выводу, если будет очень серьезно и внимательно к этому относиться. Сетевая индустрия – это единственная индустрия, которая предоставляет каждому из нас с вами готовую модель бизнеса. И это действительно так. Именно в сетевой индустрии каждый из нас, не имея опыта, не имея навыков, не имея никаких знаний, будучи человеком любой профессии, может создавать свое финансовое завтра, может обретать те навыки, которые нам необходимы. Чему нас учили в когда мы приобретали профессию. Чему учили? Учили тем навыкам, которые нужны в этой профессии. Учили работать на кого-то. Учили работать, выполнять свои функции, свою деятельность. И многим из нас кажется, а может быть не кажется, может быть это действительно так, что они очень любят свою профессию. Это довольно-таки редкий случай, не такой частый, но он случается, он бывает, совпало, совпал зов души и именно образование в этом направлении человек получил и вы именно в этом направлении движется, это здорово, это великолепно, никто не говорит, бросайте завтра все и начинайте заниматься бизнесом, пожалуйста, оставайтесь классным инженером, оставайтесь классным бухгалтером, оставайтесь великолепным учителем, но при этом надо задуматься о благополучии своей семьи. Я считаю большой ответственностью благополучие семьи каждого из нас. Именно личной ответственностью. И когда, когда нам в третий, в пятый, в десятый раз приходит предложение заниматься сетевым бизнесом, а мы говорим, фу, не разобравшись, это безответственность. Просто так предложения не поступают. И если... Каждому, Что происходило в жизни и сейчас происходит. Есть люди, которые не принимают занятия сетевым маркетингом в вашем окружении. Говорят, ну ты и вляпался, да? И ты туда же, и тебя туда же, и так далее, и так далее, и так далее. И пальцем у виска. И мне тоже крутили, и мне только это абсолютно все это говорили. Важный вопрос, который в тот момент надо задать самому себе. Кто мне это говорит? Является ли человек экспертом в области сетевого маркетинга? Есть ли у него опыт? Может быть, у него один раз не получилось? Пять раз не получилось? Может быть, он уже 20 лет в сетевом бизнесе и так и не имеет финансового дохода? Он не может быть для нас примером. Надо задать вопрос. А сделал ли все этот человек для своего успеха? И может ли он быть моделью, примером работы всей огромнейшей индустрии и ее возможностей? Кто отговаривает нас от сетевого маркетинга? Кто? Прежние убеждения, которые передавались от человека к человеку. У тети Маши не получилось, баба Тоня вляпалась, еще и еще что-нибудь. И мы делаем выводы обо всем и всюду. Но узнать, что это такое, можно только пройдя этот путь. И с этим, я думаю, согласится каждый. Потому что если я сейчас по профессии «Я инженер», Сунусь в любую другую профессию, я могу за пять минут сделать вывод, что она как то не такая, что она какая-то несерьезная, а лишь потому, что я в ней ничего не понимаю. Только поэтому, лишь потому, что я ей не училась. Нас учили многому, нас не научили важным, важным вещам. Даже в высших школах бизнеса не учат создавать собственный бизнес. Там учат обслуживать чей-то бизнес. А что нужно в нашем бизнесе? Самые важные качества и навыки. Такие, как целеустремленность, настойчивость, командная работа, такие, как терпение и так далее, самодисциплина. Вот они, важные навыки любого человека, который хочет состояться в бизнесе. И у нас с вами есть такая возможность. У нас есть возможность обрести таких друзей, которые полностью раскроет все секреты успеха. Кто занимался обычным бизнесом, традиционным, скажите, в мире традиционного бизнеса такое есть? Если я приду к человеку, который ведет такое же направление, и скажу, «Пока, помоги мне, как быть успешным, ну вряд ли он мне поможет, я ему конкурент, здесь нет конкуренции. И здесь нет конкуренции, потому что ваш наставник а полностью, абсолютно полностью он заинтересован в успехе. Сетевая индустрия – это индустрия будущего, которая сейчас начинает...